Она всегда была немного кошкой. Она любила спать и молоко. И под перчаткой каждая ладошка скрывала пять изящных коготков. Когда в больших глазах ее блестящих луна свой отражала свет слегка, она казалась кошкой настоящей, готовой для внезапного прыжка. Она спала калачиком под пледом, а иногда и вовсе не спала, но каждый день на зло дождям и бедом Была непринужденно весела. Не каждый мог ее погладить шорстку, Иной, кто часом мимо проходил, Трепал за ушко. Но мечтала кошка, Чтоб кто-то добрый кошку приручил. Пушистый снег волшебством казался, А шоколад лекарством отразлук. К рассвету нежный сон ее касался, во сне ей снилась пара теплых рук. Она от скуки затевала игры, но вскоре уставала и от игр. Так часто под шикарной шкурой тигра скрывался кот облезный, а не тигр. Мерцает светом лунная дорожка, Чуть слышен звук шагов ее в ночи. Однажды навсегда уходит кошка, которую не смог ты приучить.